Всем привет! Сегодня достаточно долгожданное видео для многих из вас. Это исправление ошибок в тренажере в Рублевскую. Непосредственно у меня это 2020 год. То есть вот эта книжечка, которую мы сегодня с вами будем разбирать. Решила я сделать несколько частей, потому что было бы очень длительное по времени видео. И первая наша часть будет посвящена общей химии. То есть это у нас с 1 по 22 параграф. Ну, 22 не включительно, 21 включительно параграф. Дальше мы будем говорить о химии элементов, органической химии и в принципе про задачи для повторения курса химии. Первое, что хочется сказать, конечно же, там, где немножечко не совпадают ответы с заявленными, все можно, скажем так, уточнить за счет округлений. Округление очень расплывчато. Указаны в данной книжке, я даже вам зачитаю, здесь есть такое небольшое предисловие, вот на странице 4 здесь сказано, что степень точности конечного результата вычисления должна быть такой же, как и наименее точного числа в условиях задачи. Однако в промежуточных расчетах для повышения надежности следует брать на одну-две значащих цифры больше. То есть точного э, количества знаков после запятой здесь не указано. Соответственно, мы с вами будем ориентироваться по ситуации, но в общем я брала чаще всего три. Знака после запятой, как это принято в CT. Но если совершенно другой ответ у нас получался, тогда я как раз таки записывала в список тех задач, которых ответ совершенно не совпадает. Также здесь некоторые задачи встречаются вообще без ответа или в принципе ответ совершенно не соответствует тому, что заявлено в задаче. То есть записаны, например, совершенно другие вещества, которых нету в данной задаче. Ну что, поехали! Параграф номер 7. Задача 61 со звездочкой. И я всегда вам здесь указывала, какой ответ был в сборник, если он был. В техническом периоде массовая доля серы 41,6%. Оксид железа 2,3%. То есть это смешанный оксид фирум 3о4. Какой массы? Я сразу же запишу вот таким вот образом, можно получить из такого технического перита массой 216 грамм при выходе 75%. То есть у нас есть вещество Ферум С2, это наш перит. Из такого перита мы получаем феррум 3О4. Для того, чтобы нам как-то с вами уравнять, а здесь у нас непосредственно, что получается? У нас здесь с вами железо, связывающий элемент. Мне нужно перед фирмом S 2 поставить тройку. То есть это правило атомарности, так проще решать сдачу, не записывая уравнение реакции. Что у нас здесь сказано? Оксид железа 2, какой массы? То есть вот нам массу нужно определить. Из технического перита и здесь масса 216 грамм. При выходе 85%. Так как у нас с вами 216 грамм, это технический, то с примеси, можно так сказать. А массовая доля серы, в техническом перейти 41,6%, я могу найти массу чистой серы. То есть 216 грамм умножить на 0,416. Перевожу сразу же в долю, чтобы проще было считать. У нас получается 89,856 тысячных грамм. Теперь смотрите, что мы с вами делаем. А делаем, опять же, по правилу атомарности соотношения. что в ферме S2 чистом да, у нас содержится 89,856 89, тысячных грамма чистой серы. Дальше тогда масса феррум С2 будет х грамм, а снизу мы подставляем малярные массы. 2 умножить на 32, а снизу у нас 32 умножить на 2 и плюс 56, 120. То есть я могу найти массу чистого феррум С2. Она у меня равна 89 856 умножить на 120 делить на 2 и на 32. Это 168,048 грамм. А теперь работаем с нашим вот этим соотношением. Значит, 3 феррум С2 относится к феррум 3О4. Значит, здесь у нас масса 168,48. Здесь у нас будет у. Мы потом эти 85% учтем. Снизу мы подписываем малярные массы. 3 умножить на 120, так как 56 умножить на 3, плюс 16 на 4, 232. И тут я домножаю на 0,85. Почему 0,85? Потому что 85% у меня только перешло в феррум 3О4. И y у меня будет равна 168,48 умножить на 232 умножить на 0,85, разделить на 3 разделить на 120. То есть перемножая по диагонали и делю на оставшиеся. Так, возможно, что можно и другим путем решить. Но, ну, в принципе, самый простой. И мы с вами видим массу, равную целым 92,28... Ну, я прям все знаки после, после запятой запишу. Но ну, если прям округлять до а, первого знака после запятой, то это 92,3 грамма. А у нас в сборнике 108,6. Да? То есть у нас получилось так, что масса, а, скажем так... Указана такая, если мы не учитывали бы вот эти 85%. Если вы поделите на 0,85, у вас получится 186. То есть в данном случае не учли вот эти 85%, которые сами и указали в сборнике. Хорошо, то есть правильный ответ у нас 92,3 грамма. Далее тот же седьмой параграф, задача 69 со звездочкой. Здесь вообще просто не предложили ответ, поэтому мы решим эту задачу. Из руды массой 15 тонн получили чугун, а массой 4,1 тонн, и с массовой долей углерода 4%. Рассчитайте выход железа, если массовая доля феррум-2О3 в руде 42%. То есть у нас была руда, которая содержит железо, и вот 15 тонн изначальной нашей руды здесь было. Потом получили из этой руды, э, можно сказать так, чугун, в котором массовая доля углерода 4%. Все остальное это железо. Причем нам сказано, что массовая доля феррум 2O3 42%. Значит, вычислите выход вот этого вот железа. Можно так условно записать. Значит, что у нас получается? Давайте посчитаем массу феррум 2О3 в руде, то есть мы наши 15 тонн, можно прям в тонах считать, здесь без разницы, умножаю на 0,42. У нас получается 6,3 тонны. Теперь что мы с вами делаем? Мы пересчитываем на массу железа. Как это сделать? Феррум 2О3 содержит у нас Два атома железа. Если вот этого 6,3 тонны, то здесь х тонн. Снизу мы подписываем малярные массы. Значит, здесь у нас 160, а здесь у нас 56 умножить на 2. Тогда х равен 6,3 умножить на 56 умножить на 2 делить на 160. И это у нас 4,41 тонна. Значит, это то железо, которое было изначально. Я так пропишу, изначально. Но Теперь разбираемся, сколько железа у нас получилось. Значит, чугун у нас а, имеет массу 4,1 тонны. Если у нас 4% приходится на углерод, то массовая доля железа в чугуне будет 100 минус 4, то есть 96%. Мы же можем с вами найти массу железа в чугуне. 4 и 1 тонны умножаем на 0,96. Получаем мы с вами 3,936 тонны. И выход будет следующий. Наша получившаяся практически масса железа делим на изначальную массу. И домножаем на 100%. У нас получается 89,5. Двести пятьдесят две тысячных процентов. Далее у нас следующий, параграф 8, номер 56, тут ответ не совпадает. Значит, из смеси объемом 10 дециметров кубических при нормальных условиях, значит это у нас газы, состоящие из водорода и избытка азота. То есть мы понимаем, что у нас будет с вами водород полностью по идее реагировать, но сейчас разберемся. Сразу же, что я делаю, записываю уравнение реакции и уравниваю. Объем новой смеси равен 6 дециметров кубических. Найдите объемную долю азота в исходной смеси. Значит, давайте с вами разберемся со следующим. Значит, изначальная смесь вот эта, вот наша, 10 дециметров кубических. И так как у нас с вами водород будет в недостатке, и я могу считать по методу таблиц, у меня будет V нулевое, дельта V сколько прородировала, и V какое-то конечное. Если у меня изначальный объем водорода пусть будет x, да, дециметров кубических, то тогда азота будет 10 минус x, то есть все минус x, так как у нас с вами Водород находится в недостатке, да, то есть он полностью реагирует. Значит, мы с вами можем прописать следующее, что у нас этих водородов x прореагировал. Тогда какое количество азота прореагирует? В три раза меньше. x делить на 3. Теперь водорода у нас не осталось. Амиака, кстати, было 0, образовалось у нас следующее количество. 2 делить на 3 умножить на х, то есть 2 третьих х. Здесь чему у нас будет равно? 10 минус х и минус х делить на 3. Вот эта вся система у нас будет 6 дециметров кубических. Как найти объемную долю азота в исходной смеси? Нам нужно понять, чему будет равно это х. Значит, что мы с вами делаем? Мы решаем вот это уравнение. 10 минус х, минус х делить на 3, плюс 2 третьих х равно 6. Что у нас получается? 10 минус х. Смотрите, что э, в данном случае у нас будет здесь. Это у нас получается 2х минус х делить на 3 со знаком плюс равно 6. Потому что у нас одинаковая э, получается по основанию э, дробь. 10 минус х плюс х делить на 3, то есть мы что делаем? Единицу делим, делим на 3, это у нас 0,333, x равно 6. Теперь что получается? 0667x равно, в таком случае 4, но ну, я уже убрала минусы. x отсюда 4 делить на 0667. И это у нас получается... Но ну, если грубо прямо округлить, 6. Хорошо, теперь ищем, чему равен объем азота. 10 минус 6 равно 4, 4 дециметра кубических. Чтобы найти объемную долю азота, мне нужно 4 поделить на исходное, непосредственно объем всей нашей смеси умножить на 100%. То есть получается у нас 40%, а в сборнике это 20%. Параграф 10, номер 38 со звездочкой. Значит, константа скорости некоторой реакции при 273 Кельвинах, то есть 0 градусов и 298 Кельвинах, то есть 25 градусов, соответственно, равны 1,17 и 6,56 метра кубический на моль на секунд Найдите температурный коэффициент этой реакции. Значит, что такое температурный... Коэффициент у нас вообще и где он связан. Значит, температурный коэффициент в непосредственном степени Δt делить на 10 – это изменение скорости, да, то есть дельта В. Сразу же обращаем внимание, что это у нас за констант. не Ничто иное, это у нас похоже на скорость. Да, дециметр кубический делить на моль на секунду – это у нас скорость. То есть мы с вами можем сказать следующее, что гамма – в степени смотрите 298 минус 273 делить на 10 равно 656 я делю на 117 ну и давайте теперь разбираться что у нас получается гамма 298 минус 273 это 225 делю на 10 то есть это 2 и 5 Равно 6,56 делить на 1,17. Это 5,607. Значит, для того, чтобы не найти гамма, то есть степень эту убрать, мне нужно корень степени 2,5... Извлечь из вот этого значения. Конечно, не совсем корректные, я бы так сказала бы, условия. Невозможно их без инженерного калькулятора решить, но тем не менее: получается у нас 1,993. А тут в сборнике ответ я прям взяла в кавычки в 2 запятаю Что значит 2,1 разом, если мне нужно найти температурный коэффициент? То есть, то есть примерно он равен 2, но не как и 2,11 раза. Параграф 11, номер 26. Значит, в сборнике у нас ответ 20%. Определите степень диссоциации азотистой кислоты, то есть HNO2, она у нас диссоциирует по типу слабого электролита, поэтому стрелочки в двух направлениях. Получается H+, HNO2-. Значит, определите степень альфа. Если в таком растворе содержится 0 3 моль НО2 и 1 моль молекул. Значит, что такое альфа? Альфа это химическое количество ионов к химическому количеству всех исходных молекул. Значит, химическое количество ионов у нас 0,3. Так как соотношение 1 к 1, то и продиссоциировавших было тоже 0,3. 1 плюс 0,3 получается 1,3. 0,3 делю на 1,3 и умножаю на 100%, у нас получается 23, ну округлю так, 0,8%, но никак не 20%. Откуда взялось 20, очень удивительно. Далее, такая большущая задача. Параграф 13, номер 47. К раствору сульфата меди-2, и сразу же буду прописывать уравнение реакции. Купрум СО4, Купру масса раствора здесь 25 грамм. Массовая доля 16%. Прибавили некоторое количество раствора гидроксида натрия. То есть натрий ОН, массовая доля тоже 16%. Образовавшийся осадок отфильтровали. Ну, давайте сразу же запишем уравнение реакции. У нас получается Купрум ОН дважды. Вот это наш осадок. И натрий 2 су 4 Осадок отфильтровали, все, купром с 4 ушел. После чего фильтрат, фильтрат это оставшийся раствор, имел щелочную реакцию. Что это значит? Это значит, что натрию АШ у нас взят в избытке. Для полной нейтрализации фильтрата, то есть натрию АШ у нас дальше эм, потребовалось 25 сантиметров кубических раствора серной кислоты. То есть объем здесь 25 сантиметров кубических Значит, Образуется у нас средняя соль, потому что процесс нейтрализации и малярная концентрация здесь кислоты 0,1 моль на дециметр кубический. Вычислите массу прибавленного раствора гидроксида натрия. Ну Давайте поэтапно. То есть натрию H, суммарный вот этот раствор, это тот, который пошел на купрум СО4, плюс тот, который у нас пошел на нейтрализацию с H2СО4. У нас есть прекрасная формула, что концентрация это отношение химического количества к объему. Отсюда мы с вами можем найти... Чему равно химическое количество нашей серной кислоты? Но что следует учитывать? У вас концентрация моль на дециметр кубический, а вам указано в сантиметрах кубический. То есть переводим. У нас получается 0,025, но я запишу литр одно и то же. То есть 0,1 умножаю на 0,025, запишу так, 2,5 на 10 минус 3 моль. То есть столько у нас было изначально нашей кислоты так как соотношение 2 к 1 а на 3H в 2 раза больше, 5 на 10 минус 3 моль. Я вот так вот выделю, это то, что нам необходимо. Теперь работаем с Купром 4 и на 3H по первой реакции. Ищем массу вещества Купром 4 которое было изначально. 25 грамм то есть массу раствора, я домножаю на массовую долю в долях. 25 умножить на 0,16 это 4 грамма. А дальше еще также химическое количество Купромосу-4. 4 грамма делю на малярную массу. Она у нас равна 160 грамм на моль. 0,025 моль. Опять же, сверху записываю 0,025. Так как соотношение у нас 1 к 2, то в 2 раза больше будет химическое количество натрию H. А дальше я записываю суммарное химическое количество натрию H. Это у нас 0,05, которое пошло на купру SO4. И 5 на 10 минус 3, которое пошло у нас с H2SO4. Итого у нас химическое количество будет 0, 55 тысячных моль ищем массу вещества натрию аж химическое количество мы домножаем на малярную массу она у нас равна 40 получается 2,2 ,2 грамма тогда масса раствора натрию ваш у нас будет 2,2 ,2 грамма делить на 0,16 вот так здесь граммы указаны. 2,2 делён на 0,16. Получаем мы с вами 13,75 грамма. Возможно, мне кажется, что это просто опечатка. То есть 18,75 очень похоже на 13,75, и поэтому произошла вот такая опечатка. Далее у нас параграф 14, задача номер 16. При обработке смеси алюминия и оксида меди-2 избытком калия OH выделилось 6,72 дм кубических газа. Ну, во-первых, раз у нас раствор, единственное, что может реагировать, это алюминий. Здесь у нас еще будет вода и сразу же записываем продукты реакции. Калий-3, алюминий ОА -OH 6 раз, и здесь еще будет водород. Это все мы уравниваем. Так, 6 на 2, 12. 12, значит, сюда 6, сюда 3. Значит, вот газ, который у нас 6,72 метра кубических. Купром О, скаливаш у нас не реагирует. Ну, то есть вот так перечеркнем. А при растворении такой же порции смеси ваше внутри при комнатной температуре. И здесь обратите внимание, что нам указано... При комнатной температуре. Алюминий при комнатной температуре с концентрированной h внутри не реагирует, он пассивирует. Соответственно, пойдет реакция только с купром no 3 дважды, раз это концентрированная азотная кислота, выделится no 2 и вода. Ну и давайте все мы это уравняем, значит сюда 4 и сюда двойку. получили 75 и 2 грамм соли, найдите массу исходной смеси, то есть мы по водороду можем найти массу алюминия, по купруму на три дважды можем найти массу купрум О, кстати, вот вам покажу вариант, как, если что, потом считать по массам. Ну, давайте начнем сначала с водорода. Химическое количество водорода можно считать как отношение объема к малярному объему, потому что это у нас вещество газообразное. То есть 6,72 делю на 22,4. Получается у нас 0,3 моль. Дальше что мы с вами видим? 0,3 моль относится как 3 к 2, то есть алюминий у нас будет 0,2 моль. Таким образом мы с вами можем определить массу алюминия. 0,2 умножаю на 27, это малярная масса алюминия. Получается 5,4 грамма. А вот второй способ, как можно считать чисто по массам. Смотрите, у нас химическое количество это отношение массы к малярной массе. И вы можете, скажем так, записывать следующее соотношение. Пусть у нас масса Купрум ОХ, здесь у нас по условию 75,2 грамма. А снизу у нас будут малярные массы с учетом коэффициентов. Так как у нас их здесь нету, то просто считаем ну, по соотношению. Малярная масса это 80. Тогда масса кубом О равна у нас 75,2 умножить на 80 делить на 188. Равна у нас 32 грамм. А что получается? А получается следующее, что масса нашей смеси равно 5,4 грамма плюс 32 того у нас 37,4 грамма но не 193 как вот видите так дальше все тот же параграф задача номер 20 ответ вот такой сборники у меня сошелся только пункт а пункт б почему-то не сошелся сейчас будем разбираться возможно что я где-то могу сделать ошибку Значит, смесь, содержащая равные массы по 20 грамм алюминия и серы на ну Понятно, у нас будет происходить реакция, образуется алюминий 2 s 3 Тут же мы все уравниваем массы 20 грамм. Затем обработали раствором калий-УАЖ. С массой раствора столько-то, массовая доля такой -то. Рассчитайте объем выделившегося газа и массовую долю веществ, в в растворе. Для начала нам нужно понять, что находится в избытке, что в недостатке. Поэтому ищем химическое количество алюминия и серы. Значит, что мы с вами делаем? 20 я делю на 27. У меня получается 3 знака после запятой. 0,741. И тут же я поделю на коэффициент. То есть 0,741 делю на 2, чтобы нам проще было сравнить, что в избытке, что в недостатке. У нас получается 0 10 тысячных Теперь то же самое делаю с серой. 20 грамм делю на 32 грамм на моль. У меня получается 0,625. 0,625 делю на коэффициент 3, у нас получится еще меньше. То есть 0,208. То есть алюминий у нас находится в избытке, в сера в недостатке. То есть расчет мы должны вести по ней. Если у нас 0,625 серы нашей, то алюминий 2S3 у нас получится в три раза меньше. То есть 0,208. А что мы можем с вами сказать? Смотрите, алюминий 2S3 мы с вами что записываем? Может у нас реагировать с калий УАЖ, OH, а также у нас алюминий избыточный тоже может реагировать с OH в растворе. Давайте разбираться, что здесь образуется. Алюминий УАЖ OH трижды плюс H2С, ну пока что так, да? И здесь у нас калий 3 алюминий УАЖ OH шесть раз плюс H2. Два шесть 6, 2, 3, здесь у нас 2, 3, угу. только, ой, не H2S, а калий-2S, здесь у нас 6, значит, эм, у нас сказано, что обработали калий -OH 1400 грамм 32, по идее, у меня вот этот алюминий h трижды, он дальше может реагировать с калий -OH. то есть об этом никто не говорит, что так нельзя, так тоже можно, посмотрим с вами по количеству. Калий 3, алюминий ОА OH 6 раз плюс 3 молекулы воды. Значит, разбираемся теперь. У нас спрашивается следующее. Рассчитайте объем выделившегося газа. Газ у нас где выделился? Вот здесь. да. И в принципе все. То есть объем водорода нам необходимо найти. Давайте посмотрим, какое осталось химическое количество алюминий у нас в избытке. То есть избыток... Алюминия. У нас изначально было 0,741, прореагировало, можно записать так, 0,625 умножить на 2 разделить на 3. Да, это, это химическое количество серы, умножаю на 2 коэффициент алюминия, делю на 3 коэффициент серы. Значит у нас получается это все 0,324 моль. То есть вот сюда записываю 0,324 моль. А дальше ищем химическое количество алюминия. 0,324 умножаю на 3 и делю на 2. Получается 0,486. Значит, могу найти объем водорода. 0,486 умножаю на 22,4. Получается у нас 10,800 даже вот так вот я записала, но все равно 10,89 дециметра кубический. То есть вот пункт А у нас сошелся. Вот с пунктом Б у нас что-то такое интересное очень произошло. Значит, у нас здесь кали -уаш. Ради интереса можно просчитать химическое количество кали -уаш. То есть у избытке у нас или в недостатки. Как быстро посчитать? Мы массу раствора умножаем на массовую долю, делим на малярную массу. То есть сразу же мы найдем химическое количество, оно у нас будет равно 8. Ну, в любом случае, с учетом тех химических количеств, которые у нас было, у нас калий-УАЖ будет оставаться в избытке. То есть вот эта реакция третья у нас тоже пойдет. И сейчас будем разбираться, какие вещества у нас здесь остались. Во-первых, значит, алюминий 2 S 3 у нас 0,208, правильно? Значит, в 6 раз больше израсходовалось калий-УАЖ. 1,248 и всего лишь в 2 раза больше образовалась алюминий h3. OH Значит 0,416, которая дальше 0,416 вступает в реакцию с калийу h. -OH. Домножая на 3 получается 1,248. Значит, сколько в этой реакции у нас образуется калий 3 алюминий h6 OH раз? 0,416 вода нас тут особо не интересует. Также нам нужно прописать, сколько у нас образовалось калий 2S, три раза больше, нежели, чем было израсходовано алюминий 2S3. 0,624 и работаем еще вот здесь. Значит, что у нас получается? 0,324 Домножаю на 3, это 0,972. Это химическое количество кореолаж было израсходовано. 0,324 здесь образовалось. Во-первых, улетел водород. Ищем массу улетевшего водорода. 0,486, домножаю на 2. Прям учитывать буду все, чтобы ну, как-нибудь, хоть, хоть как-нибудь приблизиться правильному ответу теперь давайте посмотрим а, массу ну, поэтапно калий 2 с чему она у нас равна химическое количество домножаю на малярную массу она у меня равна 110 грамм на 0 68 64 грамм хорошо дальше ищем массу калий 3 алюминий оа OH 6 раз Значит, хим количество у нас 0,324 плюс 0,416. В двух реакциях это получилось. И домножаю на малярную массу. 17 на 6 плюс 27 плюс 39 умножить на 3. Это 246. Считаем массу здесь. 102,66. Сотых грамм и остается у нас что? Да, в принципе, остается у нас только калий оаж Значит, изначально у нас было 8, мл. Давайте посмотрим, сколько израсходовано калий оаж Значит, израсходовано у нас 1,248 плюс ноль, семьдесят два плюс 1,248. Это у нас 3,468 моль. Значит, химическое количество избытка калеваж, то, что у нас было, 8 моль минус 3,468. Это 4,532 грамма. А дальше мы находим, давайте другим цветом запишу, находим массу раствора. Что такое вот масса конечного раствора? Это все, что вы накидали туда? Минус осадок, если он есть, и минус газ. Значит, что мы с вами туда бросали? Значит, у нас было 20 грамм алюминия плюс 20 грамм серы. У нас же у нас все прореагировало, правильно? Потом 1400 грамм нашего раствора калиуаш и минус масса водорода, которая ушла. Я прям все это пропишу, почему бы и нет. Что у нас получается? 40 плюс 1400 и минус 0,972. Получается у нас... 1439,28 грамма. Ищем массовые доли. По порядку. Кали 2С. 68,64. 64. Делю. Я напишу так. Масса раствора. То есть вот то, что мы с вами находили. И домножая тут же на 100%, у нас получается 4,7. ну я напишу так, 77. А по условию вот у нас сколько. 7,84. То есть не сошлось. Давайте, наверное, куда-нибудь вот сюда. Пропишу, значит дальше, массовая доля калий-3, Уа 6 раз. Значит масса у нас 102,66 разделить на массу раствора, опять же все то же самое. 102,66 делить на 1439,028 и получается у нас таким образом 7,13%. Дальше, откуда тут столько, прям 21,11, вот не совсем понятно. И дальше массовая доля калий это Это химкаличество 4,532, умножаю на малярную массу 56 и делю на массу раствора. У нас получается. 17,64%. Здесь почему-то калий намного меньше. Я пока что то, что вижу, калий больше ну, ни с чем тут не может реагировать. То есть у нас в продуктах реакции, что калий-2С да, не реагирует с этим водородом, не реагирует. Калий-3-алюминий УАЖ-6 раз не реагирует с водой, не реагирует. То есть у нас нет больше тех веществ, которые реагируют с калий Соответственно, вот здесь ответы не сошлись. Далее, все тот же 14 параграф номер 30. сульфит алюминия некоторой массы, то есть алюминий 2С3, какой-то неизвестной массы, полностью растворили в необходимом объеме соляной кислоты. Значит, 21,9% массовая доля. Объем необходимый, значит, эквивалентное количество. А затем к полученному раствору, ну, давайте с вами запишем, что у нас образовался Алюминий хлор 3 плюс H2S, который, по идее, должен улетать. Но мы сейчас все посмотрим. Так, с тем полученным раствором добавили 440 сантиметров кубических раствора гидроксида калия. Плотностью такой-то получили раствор двух солей Ну, давайте разбираться. То есть у нас алюминий хлор 3 реагирует с о ОА. -OH. Получается алюминий. УАЖ OH трижды, но ну мы все поэтапно пропишем. калий, хлор. Затем у нас алюминий УАЖ OH трижды будет реагировать с калий УАЖ, потому что у нас прописывается, что одна из солей на комплексная. Значит, калий три, алюминий УАЖ OH 6 раз и вод... И а, да, даже без воды. Да, без воды. А почему я там написала воду? Удивительно. Вот здесь вот не нужна вода, что-то переклинило. Так, хорошо. Значит, уравниваем это все у нас. Значит, сюда тройку и сюда тройку. По идее, типа H2S у нас улетело. Ну, раз такая ситуация, раз только две соли, одна соль калий-хлор, другая, по идее, калий 3 или минимум а 6 раз. То есть, то есть калий 2s у нас, по идее, здесь не образуется. Значит, раствор вот это 440 сантиметров кубических. Плотность 1,5. Получили значит, раствор двух солей, одна из которых комплексная, а массовая доля другой соли 8,6%. Рассчитайте массу растворенного сульфида алюминия, растворимостью газа в воде можно пренебречь, да? точность промежуточных расчетов два знака после запятой. То есть, куда делся H2S, непонятно. По идее, если здесь нет никакого нагревания, ничего такого, по идее, должен остаться в растворе. Да? То есть, ну, нам говорят, растворимостью можно пренебречь, типа H2S у нас улетело. Только алюминий хлор-3. Ну, хорошо. Значит, давайте разбираться со следующим. У нас добавили определенное эквивалентное количество H-хлор, сколько, непонятно. Поэтому наша задача считать по молю. Пусть у меня алюминий 2С3 будет Х-моль. Тогда масса в общем виде алюминий 2С3 у меня будет следующая, Считаем малярку, Она у нас 150Х. Тогда химическое количество H-хлор у меня 6 х а масса вещества H-хлора, ну, потому что мы же это все сливали, значит как нужно учитывать. 6х умножить на 36,5. Получается 219х грамм. Тогда масса раствора H-хлор, 219х грамм, я делю на 0,21,9. Да, то есть что у нас тогда получается? Получается у нас 1000 Грамм. Но при этом у нас же улетел здесь 6х, здесь 2х, здесь 3х. H2s, по идее, у нас улетел. Давайте считать массу улетевшего H2s, раз с ним калий не реагирует. То есть 3х я умножаю на 34. Это 102х грамм. Хорошо. Дальше мы работаем с чем? С нашим калий-ОН. Да? алюминий хлор был, э, значит, получился у нас 2х, значит, здесь у нас сколько получается? 6х. Если здесь у нас получилось тоже 2х, здесь 2х, значит, здесь тоже 6х. Что мы таким образом можем посчитать? Да? А вообще, в принципе, нам даже это не надо. Можем найти сразу массу раствора. Объем умножить на плотность 440 умножить на 1,5. Это 660 грамм. И теперь, теперь, теперь 6х вот что мне нужно. У нас сказано, что массовая доля калий хлор у нас 8,6%. А что это такое? Это масса калий хлор делить на массу всего раствора. Масса калий хлор у меня равна 6х умножить 35,5 плюс 39. Это 74,5. Домножаем на 6х. Получается 447х. Ну, давайте теперь разбираться. 0,086 это массовая доля. Делить на 447х. Э, ой, равно 447х делить. Значит, что мы добавляли с вами? Мы с вами добавляли наш раствор 150х грамм алюминий 2С3. Э, Потом туда же добавили 1000 х грамм При этом улетело у нас 102х грамм h 2 с И добавили мы еще туда 660 грамм калий OH. Ну Давайте тогда искать, что у нас здесь получилось. 447х равно, сразу же посчитаю, 150х плюс 1000х минус 102х. У меня получается 1048 умножая на 0,086. Это у нас равно 90-128х плюс 660 умножить на 0086. То есть это 56-76. Переношу с х в одну сторону. Получается у нас 356872 х равно 56-76. Х отсюда 56-76 делю на 356-872. 0... 159. 15, ну, можно, конечно, 0,16, но ладно уже. И тогда масса алюминий 2s3 равно 0,159. Домножая на малярную массу, она равна 150. И получаем мы с вами 23,85 грамма. То есть, вот наш ответ. Да? Так как у нас здесь два знака после запятой, да, в принципе, у нас больше ну, не было особо такого ничего, даже если вот здесь вот это произвести, все равно 22,5 не получится. 23,85. Далее, параграф у нас 15, номер 23, ответ сборники 10,3. Сплавили опять же у нас 5 грамм алюминия и 5 грамм серы. Значит, у нас получается алюминий 2С3, Уравниваем, мы уже с вами понимаем, что алюминий у нас будет в избытке, серый в недостатке. Ну ладно. Полученную смесь обработали избытком воды. Рассчитайте массу полученного твердого остатка. Ну давайте разбираться. Значит, химическое количество алюминия у нас 5 разделить на 27. Это 0,185. Химическое количество серы 5 делить на 32. Это 0,156. Хорошо, если мы с вами э, если мы с вами будем продолжать реакцию, что у нас получается? Алюминий 2s3, он вообще в принципе не существует в водном растворе. То есть, если вы откроете таблицу растворимости, да, то вы увидите прочерк. Что это значит? Что тут происходит вообще на самом деле гидролиз Но самое интересное, что.. Еще гидролиз в школе, в принципе, на обычном уровне не изучается. Но я пропишу: Значит, H2S вот это у нас мало растворимо. Ладно, тут все. Вот, шестерочку, хорошо. Значит, вот это, по идее, можем с вами определить. Давайте посчитаем. Значит, так как у нас серым, мы уже помним, из прошлой задачи находится в недостатке. Ну, давайте посчитаем химическое количество алюминий 2. С3. Uh, 0,156 делю на 2. У нас получается 0,052. 0,052 здесь два раза больше. 0,104. Ищем массу алюминий у 3 0,104 домножаю на 17 на 3 плюс 27. Это 78. Получается у нас 8112 грамм. Но при этом алюминий просто так с водой у нас не реагирует, да, только, например, при нагревании. Так, стоп. Дальше у нас избыток алюминия, тоже, по идее, если он там чистый, все, он реагирует у нас с водой. Алюминий у вас трижды плюс водород. Мы это все уравниваем. Так, 2, 2, 6, и здесь у нас 3. Значит, сколько осталось алюминий? Ищем избыточное количество алюминия. Значит, это 0,185 минус 0,156 умножить на 2 делить на 3. То есть по уравнению реакции ищем 0,156 на 2 делить на 3 минус 0,185. 0,081. То есть 0,081 столько 0,081 у нас алюминий h3. Ищем вторую массу алюминию h3. 0,081 домножаем на 78 это 6,318 грамм. то есть суммарная масса наших типа твердых этих остатков, но не совсем твердых, не сказала бы я. То есть это аморфный осадок. Ну, такая загадочная сдать 14,43 грамм. Так, дальше параграф у нас 18, 35-я задача. Вообще, в принципе, не те вещества, которые у нас в задаче используются. Газ, выделившийся в результате полного спиртового брожения глюкозы, С6H12О6, ну и у нас раз спиртовое ображение С2H5ОН, oh со 2 здесь двоечку, здесь двоечку. А, значит, 100 грамм глюкозы, Пропустили через известковое молоко, то есть у нас CO2, известковое молоко, это у нас кальций OH2, осадок отделили, значит у нас получается кальций CO3 и H2O, вот наш этот осадок, да? его отделили и прокалили. Прокалили, значит, кальций СО3 у нас разлагается на кальций О и СО2. Определите массу твердого остатка после прокаливания массовую долю вещества, вставшимся в растворе. То есть, вот у нас типа С2О5О. По идее, либо кальций он OH 2 Два аж. Посмотрим, что в избытке, что в недостатке. Никаких натрий броми, натрий арциутри здесь вообще нету. Здесь у нас выход 90%. процентов. Значит, давайте посчитаем химическое количество С 6 аж 12 у шесть, сто мы делим, по-моему, если меня изменяет память, то малярная масса равна 180. 0,556, и химическое количество СО2 у нас будет 0,556 умножить на 0,9, умножить на 2, потому что выход 90% и 2 коэффициента. У нас получается ровно 1 моль. Здесь у нас 1 моль. Теперь разбираемся с кальцией уаж OH дважды. Да? Значит, Объем у нас с вами есть, у нас с вами есть массовая доля и плотность. Значит, ищем массу раствора кальция у вас дважды. Мы наш объем 704,8 домножаем на 1,05. Умножаем на плотность. Это получается у нас 740,04 грамма. Ищем массу вещества. Я уже так быстренько сокращаю, умножаем на 0,08 на массовую долю получается 59 203 грамма ищем хим-количество у нас здесь 17 на 2 плюс 40 это 74 59 203 делю на 74 у нас получается 0 8 моль то есть что мы с вами видим у нас с вами кольцо h2 в недостатке по идее, раз у нас в недостатке, значит у нас а, вот кальций CO3, кальций CO3, плюс H2 и плюс избыток CO2 реагирует, образуя кальций hco дважды. Вот эту массовую долю нам и нужно найти, потому что а, что происходит? Что происходит? У нас H2H5H, H2, но это не то вещество, которое остается. Не то, что нам, по идее, нужно было найти. Хорошо. Значит, у нас 0,8 СО2 прореагировало, значит, 0,2 его осталось. Значит, 0,2 моль кальций HCO3 тоже здесь будет. Найдем массу кальций HCO3 дважды. 0,2 домножаем на 61 на 2 плюс 40 это 162. Надеюсь, что я малярки правильно все считаю. Это 32,4 грамма. Значит, чему будет равна масса раствора? Значит, у нас спрашивается, спрашивается массовая доля вещества в оставшемся растворе. Значит, давайте для того, чтобы на это чуть оставим, мы разберемся с со 3 потому что из раствора это ушло. Значит, 0,8 образовалось. Ищем, ищем, ищем. Что у нас? Масса со 3 тогда 0,8 умножить на 100. Это 80 грамм. То есть из раствора 80 грамм куда-то уйдет. Так. Так, так, так. Тогда масса суммарного раствора это 100 грамм изначальных. Плюс масса кальций СО3. Масса раствора это у нас 740,04 и минус 80. Да? То, что у нас ушло из раствора. 100 плюс 740,04 минус восемьдесят семь тогда массовая доля кальций co3 дважды это 32,4 и делить на 7604 это 426 процентов но разбираемся с массой нашего кальция о здесь 08 значит здесь тоже 08 здесь пропишу масса кальция О 08 умножить на 56. Это 44,8 грамм. То есть, вот наши два ответа. Хорошо. И у нас осталась еще одна задачка по общей химии. Это 21-й 21 парад, это 37-я задача. Вот у нас такой ответ: Значит, при охлаждении 250 грамм насыщенного раствора до 70 градусов и одидо бария. То есть, у нас барий йод 2. 250 грамм 70 градусов. Растворимость у нас 241,3 грамма на 100 грамм воды. До нуля выпало 173 грамм кристаллогидрата. То есть это барий 2 умножить на xh 2 o Малярная концентрация иодида бария оказалась да, то есть в итоговом растворе. 691 моль на дециметр кубический, если плотность у нас 2 грамм на миллилитр. Установите формулу кристалла Вообще есть такая прикольная, я бы сказала, формула. Концентрация равно 10, умножить на плотность, умножить на массовую долю в процента делить на малярную массу. То есть мы с вами можем определить массовую долю барие 2 в конечном вот этом растворе. Даже так, два штриха поставлю. Что это такое? Это концентрация, умножить на малярную массу, делить на 10 и на плотность. Концентрация 6,91. Малярную массу мы сейчас посчитаем. 127 на 2 и плюс 137. Это 391. Делить на 10 и делить на 2. У нас получается 135,0905%, что в априори быть не может. То есть в этой задаче какие-то очень странные условия даны, в априори такая э, концентрация быть не может. Возможно, что здесь сделана где-то ошибка. Как посчитать, но мне кажется, что где-то вот здесь. Если были бы каких-нибудь 2 моль на дециметр кубический, да, тогда бы было бы все, ну, скажем так, Получше. Можно, конечно, пересчитать, но, тем не менее, вот какие-то странные условия. То есть даже здесь задачу эту сложно решить, потому что малярная концентрация, бредовая дана, больше, чем 100% в априори быть не может. Да? Малярная концентрация, адито это для раствора. То есть, вот таким образом мы с вами просмотрели те задачи, с которыми возникли у меня, например, вопросы в сборнике. В рублевского до да, 2020 года возможно что у вас тоже возникли с какими-то задачами вопросы вы их присылаете или оставляете в комментариях я их постараюсь разобрать если это будет несколько задач то это будет отдельное видео спасибо вам за просмотр за то что так долго ждали это видео по разбору тренажера в рублевского выйдут еще несколько частей а вот этой книжке, да, то есть выйдут по химии элементов, по органической химии и по заключительной части, где разные-разные задачи -разные даны. Всем пока!